Как вам удалось выйти? Нас сопровождали. Нет, из, само, из самого... Я понимаю, мы не впереди нашего дома, а выходили дворами, через двор, переходили вдоль Бакая, за заборами выходили, и нас там встретили, и нас сопроводили. Сейчас там стреляют? Стреляют. Да. Вчера был и позавчера большой обстрел. Вот это четыре дня с подвала не вылазили. Вообще. Еда, свет... Нет, Южный, ни воды, ни мобили, ни газа, нет, газа нет, ни ничего. Что касается разрушений в городе, насколько сильные они? Ну, сейчас определенно не скажешь, потому что поеду. Ну, вот у соседа у моего пол крыши снесло. У нас стеклопакет, это самое осколками видно. Потоплятельно. Да. Ну и теплица там побита тоже, видно, волной ее повыдавливала там уже там на горе, ну да. где А напротив да? нас дом Горят строят. Горят дома. Да, там вообще насквозь пробит дом. Жертв много? Мы не знаем. Есть. Да. Ну точно сколько не сказать. Не знаю, у нас же связи не было. Телефонные это не работает. А вы видели подразделение правого сектора? Нет, Но. никого не видели. Мы там знаем какой нет нет, нет, нет, нет. Ну украинский военный. Нет, не видели. Не видели. Вот ребята приходили из ДНР, там с россияне, предупредили, что будут обстрелы, эвакуироваться. Это виноградная, да? Да. Виноградная сейчас под ДНР. Нет. Ну, пока сейчас Но Ну, это линия соприкосновения. Взяли, да. Понятно. Линия соприкосновения. не взяли. Да. То есть вы сейчас все из виноградного, получается, да, вышли? Да, да, Можно сказать, с одной улицы. А, кстати, этого, у меня,